Часть 14. Гремели черные поезда, потрясая окна дома. Волнуемые горы дыма, движением призрачных плеч, сбрасывающих ношу, поднимались с размаху, скрывая ночное засеневшее небо. Гладким металлическим пожаром горели крыши под луной. Иголкая черная тень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 Где шатались, как воевали. «Нужно ли?» – добродушно поморщился Ганин. «Ну, а все-таки, мне что-то, знаете, тяжело. Когда вы из России выехали?» «Когда?» «Эй, Колин, вот этого липкого!» «Нет, не мне, Алферову!» «Так, смешайте!»